Здравствуйте, с вами Магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас новинка от компании Sigma. Это набор на 46 предметов. Название Sigma Ultra, код товара 6003162. Sigma Ultra это профессиональные наборы. У Sigma есть 4 вида наборов по качеству. Это Sigma Grad, далее идет Sigma Mid, обычная Sigma и Sigma Ultra. Вот Sigma Ultra это считается премиум, премиум класс. В линейке наборов Sigma производится набор в Тайване. Здесь даже на упаковке указано. Сделано в Тайване. На упаковке указана комплектация от товара Sigma Ultra. И адрес самого завода Sigma в Харькове Sigma Ukraina. Харьков. Комплектация. Набор состоит из 46 предметов. Материал затовления хромбанадия сталь. Рабочий квадрат в наборе 1.4. Ну, в принципе, набора на 46 предметов у всех фирм, которые заталкивают инструмент, они все одинаковые по комплектации. Все зависит только от самой политики, от материала изготовления, но и от набора профессиональный или полупрофессиональный. Трещотка в наборе под квадрат 1.4, 72 зуба. Имеет быстрый сброс. Трещотка разборная, можно разобрать, поменять или обслужить ее. Далее, ручка комбинированная, резина пластик. И надписи «Ультра» и на самой трещотке «Ультра». «Ультра» и "CRV" материал затопления. Далее, отверточная рукоятка. Рукоятка из пластика. Также имеет надпись «Ультра». И сзади можно подсоединять. В рукоятке есть отверстие квадрат. Можно подсоединить трещотку. Получается у нас реверсивная отвертка. Или можно подсоединять узнитель. Данная рукоятка используется в наборе с битами. Есть набор бит. Или можно использовать подсоединять головки. Далее, Т-образный вороток. Удлинители. Два удлинителя 50 и 100 миллиметров. Далее гибкий удлинитель. Длина 150 миллиметров для труднодоступных мест. Кардан. Кардан скреплен вставками металлическими. То есть не шурупы идут, как в некоторых наборах. Здесь скреплено металлическими вставками. Далее переходник под шуруповерт, чтобы можно было использовать биты вместе с головками. Выбираете и вставляете патрон шуруповерта. Далее головки в наборе шестигранные, здесь их 13 штук. Самая, самая маленькая головка 4 мм. ЦРВ, ультра и размер головки. Самая большая на 14 мм. Далее, верхние крышки набор бит. Бит здесь достаточно много, есть шестигранные, есть крестовые, есть лицевые и даже биты торкс есть. Самая большая бита торкс это Т-40. И вот есть еще шестигранники. Кстати, очень хорошо инструмент верхней крышки защелкивается, что исключает выпадание при закрывании. Это очень большая проблема некоторых наборов, что невозможно закрыть набор, чтобы не выпало какой-то инструмент из верхней крышки. И небольшой набор Г-образных ключей. Визуально инструмент выполнен очень качественно, не к чему придраться. То есть визуально... В принципе, мы не нашли никаких дефектов. Если вот дешевый набор открываешь, там есть какой-то скол, то от следы от литья здесь все очень гладко, все очень красиво. То есть подраться не к чему. Трещотка на 72 зуба. Так, кейс. Кейс из пластика. Кейс цельнолитой. То есть, одна сплошная конструкция без э, замков. И Запирание кейса на пластиковую защелку. Сейчас покажу поближе. Вот. Пластик довольно жесткий и кейс тоже очень хорошо изготовлен. Вес набора составляет 1,2 кг. и габариты самого кейса. Ширина 23 см, длина 12 см и высота кейса 4,5 см. Выбираете набор на 46 предметов, то можете присмотреть набор ультра. И написать потом отзывы на нашем канале об его использовании. Спасибо, что смотрели наш обзор. До свидания.